Всем привет! С вами Алексей Иванов, директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Мое дело». Любая организация или ИП могут получить из налоговое письмо с требованием что-то пояснить, уплатить недостающие налоги или предоставить на проверку документы. Не стоит игнорировать такие требования, потому что это грозит штрафами или даже блокировкой расчетного счета. В этом видео расскажу, в каких случаях налоговая может запросить у вас документы и пояснения, как ему лучше ответить и в какие сроки. Требования приходят при камеральных или выездных налоговых проверках и других контрольных мероприятиях. Налоговая может запрашивать информацию не только о вашем предприятии, но и о контрагентах. Когда вы сдаете расчет по страховым взносам, декларацию или любой другой отчет, налоговые инспекторы проводят камеральную проверку. Проверяют всех. В обязательном порядке, без каких-либо уведомлений. При камералке смотрят, все ли верно в отчетности и нет ли расхождений с информацией, которая уже есть в инспекции. Если у налоговых инспекторов что-то не сойдется, вы получите требование о предоставлении пояснений. Налоговая может запросить пояснение, если в отчетах показаны убытки, компания применяет налоговые льготы, есть расхождение между декларацией и бухгалтерской отчетностью или, например, в корректирующей декларации вы уменьшили налог к уплате. Во время выездной проверки инспекторы проверяют документы на вашей территории, опрашивают сотрудников и осматривают помещение. В этом случае требование о пояснениях может понадобиться, чтобы уточнить вашу позицию по выявленным нарушениям и зафиксировать ее документально. Требования вам передадут до оформления результатов проверки. Требования о предоставлении пояснений. Должны быть указаны причины, по которым понадобились пояснения, какая информация нужна, какими документами ее подтвердить, а также срок, в течение которого нужно ответить на требование. Кроме этого, могут потребовать внести исправление в проверяемый отчет. Требования о пояснениях не всегда бывает связано с камеральными и выездными налоговыми проверками. Например, налоговики часто просят обосновать, почему зарплаты у работников ниже, чем средние отраслевые, или почему они, в принципе, снизились. Во время камеральной или выездной проверки инспекторы могут запросить дополнительные документы. В этом случае вы получите требования о предоставлении документов, в котором указывают основание направления требования, какие именно нужны документы и срок их передачи. Точного перечня, что может потребовать инспекция, нет. Документы могут быть любые и в любом количестве. Но они должны быть связаны с расчетом и уплатой налогов и, конечно, относиться к предмету проверки. В ответ на требования вы должны передать в инспекцию оригиналы документов или бумажные копии. Если инспекторы захотят получить от вас именно оригиналы, они должны оформить уведомление о необходимости ознакомления с документами, связанными с исчислением и уплатой налогов. Ознакомиться с оригиналами инспекторы могут только на территории налогоплательщика. Все проверки проходят в ограниченные законом сроки. Запрашивать документы после окончания проверки налоговая не имеет права но может назначить дополнительные мероприятия до одного месяца после проверки. В этот срок вы можете получить требования о предоставлении документов. Оно оформляется в общем порядке. Требование может поступить и вне рамок проверки вашего предприятия. Например, когда проверяют вашего контрагента и нужна информация или документы по нему или по конкретной сделке. Такую проверку называют встречной. Если ваш контрагент числится в другой налоговой инспекции, к требованию приложат копию поручения об истребовании документов, которое составляет инспекция проверяемого контрагента. В этом поручении прописано, какие документы нужны чужой инспекции и по какой причине у вас их запрашивают. Если вы с контрагентом зарегистрированы в одной инспекции, то получите просто требование без копии поручения. При камеральной проверке вас могут вызвать в налоговую инспекцию для устных пояснений. 31 я статья налогового кодекса говорит что вызывать для устных пояснений могут по вопросам уплаты налогов в связи с налоговой проверкой и в других случаях установленных в налоговом законодательстве в этом случае вам пришлют уведомление о вызове в налоговый орган проверьте чтобы в нем был указан адрес налоговой инспекции номер кабинетов которые вас вызывают дата явки режим работы инспекции и подробное описание цели вызова Требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пении или штрафа пришлют, если вы пропустили сроки уплаты, ошиблись в реквизитах, перечислили в бюджет меньше, чем нужно или, например, не заплатили вообще. В таком требовании указывают сумму задолженности и срок, в течение которого ее нужно погасить. Если не успеете оплатить долг, налоговая может заблокировать ваш расчетный счет. На любые письменные требования налоговой нужно ответить в указанный срок. Пояснения пишут в произвольной форме и отправляют в электронном формате или на бумаге. Исключение – требования пояснений по ошибкам, противоречиям или несоответствиям в декларации по НДС, если вы обязаны сдавать ее в электронном виде. Такие пояснения нужно отправлять только в электронном варианте и по утвержденному формату. Если на проверку запросили много документов, и вы понимаете, что не успеете их подготовить, нужно письменно сообщить об этом в налоговую в течение следующего рабочего дня после получения требований. Отправьте уведомление о том, что не можете предоставить документы в установленные сроки. В письме укажите причину, почему вам нужно больше времени и дату, до которой вы их отправите. Ограничений по дате нет, но ставьте разумный срок. В течение двух дней вы получите решение, и вам либо продлят срок, либо откажут. Решение полностью зависит от инспекции. Если налоговая требует документы, которых у вас нет после пожара, наводнения, изъятия в ходе следствия и по другим независимым от вас причинам, например, в моей практике было, что документы в архиве сгрызли мыши, ну, вот сообщите об этом письменно. Факт отсутствия нужно подтвердить документально. Бывает, что налоговая ошибочно запрашивает документы по контрагенту, с которым вы никогда не работали. В этой ситуации тоже уведомите инспекцию, почему вы не можете их передать. Если налоговая запросила у вас документы, которые вы уже предоставляли в рамках этой же проверки, еще раз отправлять их не нужно. Но на само требование все равно нужно ответить. Отправить уведомление нужно в срок, установленный для передачи запрошенных документов. Но тут есть исключения. Повторно документы все же придется отправить, если налоговая потеряла их из-за обстоятельств непреодолимой силы, например, пожара или наводнения. Это же распространяется на ситуацию, когда вы передавали налоговые оригиналы, которые вам потом вернули. Налоговая может требовать документы по контрагенту за любой период. Тут не действует правило о том, что проверять можно только три предыдущих года. Не давать документы можно лишь в случае, если прошел срок их хранения, и они уже уничтожены. Но об этом тоже нужно уведомить инспекцию. Если вы проигнорировали требования о предоставлении документов или опоздали его выполнить, это считается налоговым правонарушением. За него штрафуют на 200 рублей за каждый документ, на 400 рублей за каждый документ, если в течение 12 месяцев это повторное нарушение и на 300-500 рублей могут э, отдельно оштрафовать должностное лицо организации, руководителя или главбуха, но только по решению суда. За непредставление пояснений и информации организацию или ИП могут оштрафовать по 129 статье налогового кодекса на 5000 рублей. За повторное нарушение в течение календарного года штраф вырастет до 20 тысяч. За отказ передать документы или пояснения по контрагенту, или за опоздание с их передачей штрафуют на 10 тысяч рублей. Есть еще один минус помимо штрафа. Не отреагировав на требования, вы повышаете свои шансы на то, что к вам придут с проверкой. Непредоставление налоговое пояснение и документов – это один из критериев отбора для включения организации ИП в план выездных проверок. Так что отвечать на требования налоговой – целая наука, которую лучше доверить профессионалам. Наш сервис «Мое дело бухобслуживания» поможет с ведением бухгалтерского, налогового и кадрового учета, расчетом зарплат и сдачей отчетов. Всю бухгалтерскую работу будут делать наши специалисты, а вы <сможете>, сможете общаться с более приятными людьми, чем налоговые инспекторы при исполнении. Ссылка под видео. Присоединяйтесь!